Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения! Сейчас я вам покажу обзор рюкзака Джордан. Хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на мой YouTube канал и Telegram. Всем подписчикам, которые подписались на мой YouTube канал и Telegram, получают скидочку 10%. Вот такой вот классный, прикольный рюкзачок Джордан в такой красивой расцветочке. Здесь логотипчик Джордан. Кармашек, как вы видите, спрятанный. Такие боковые два кармана. Один карманчик и второй. Есть еще третий карманчик для мелочей. Молния работает отлично. Сбоку имеются дополнительные кармашки. С одной стороны и с другой. Спинка, значит, у нас мягкая. Ручки регулируются кому как удобно хочу напомнить что мы работаем как об так и розница у нас есть доставочка авито СДЭК, почта россии сберлогистик пишите не стесняйтесь задавайте все свои вопросы в комментариях обязательно всем отвечу всем хорошего дня